Запускаем запись. У нас сегодня немножечко вот такое вот начало. Затянулось из-за того, что мы заходим по разным ссылкам. Привет, Юлечка, да, вижу, ты здесь привет. Завальна, а ты по своей ссылке зашла, да? Или по той, которую я прислала? А, у кого-то пищит микрофон, мы сейчас а, всех попросим отключить микрофоны. А, если будут потом какие-то вопросы, мы вам микрофоны включим и дадим возможность поднять руку, включить микрофон. Танечка, когда трансляция начнется, скажи мне, пожалуйста, я начну. Марина, начинай. Оно подготавливается. Ну, начало uh -huh. уже сейчас будет. Uh -huh. добрый вечер всем я очень рада что мы сегодня собрались на наш вебинар очередной вебинар программы женское здоровье и сегодняшний наш вебинар посвящен очень важной для каждого из нас теме и сохранение своего зрения Наш вебинар называется «Прозрение здоровья и красота женских глаз». Мы будем говорить не только о факторе, который помогает нам сохранить здоровье, но и о том, чтобы наши глаза всегда сияли, чтобы они были яркими, красивыми, и всегда а, отражение нашей души через глаза могут быть только при условии хорошего здоровья, хорошего настроения и современных методов а, медицинской, диагностики, лечения, лекции, которые помогают нам держать вот эту красоту и здоровье глаз. Сегодня с нами наши эксперты. Я хочу сказать, что мы давно готовили этот вебинар и планировали встретиться с вами. Вот так получилось, что у нас сегодня не один эксперт, с которым мы давно уже сотрудничаем, у нас целых два эксперта, это два врача-офтальмолога, Катерина Грижимальская, кандидат медицинских наук, человек, с которым мы знакомы не первый год и проводили очень много ярких и важных мероприятий по профилактике рака груди. Так получилось, что вот наша общественная деятельность, и медицинская, и общественная деятельность Катерины, они шли в одном русле, и уже несколько октябрьских акций проходили вот нашим таким вот очень тесным сотрудничеством. Но сегодня мы пригласили Катерину не как общественного деятеля, а как врача, именно по своей непосредственной медицинской специальности. И Катерина... Предложила, чтобы в нашем вебинаре приняла участие ее подруга и тоже классный врач-офтальмолог, врач высшей категории, околопластический хирург города Винницы, Дык Наталья. Вот сегодня у нас такой состав наших экспертов, и я хочу вам напомнить несколько таких основных правил, которые мы всегда на наших вебинарах меняем. Во-первых, у нас будет вот такая вот теоретическая часть, когда наши эксперты, наши доктора представят свои презентации, расскажут нам о своей специальности, о видении, как нам сохранить здоровье и красоту глаз. В ходе вот этой встречи я буду задавать вопросы, которые... Предварительно мне прислали наши участницы, то есть у нас будет такой вот диалог или такое трио, когда мы будем разговаривать о вот этих вопросах. Но вы, пожалуйста, готовьте вопросы, которые вы в конце встречи заходите непосредственно задать нашим экспертам, нашим врачам, потому что действительно у вас сегодня уникальная возможность получить ну вот практически такую вот личную консультацию, но ну, мы, конечно, будем говорить больше о вещах, которые касаются многих из нас. Если есть какие-то вот отдельные вопросы, на которые вы хотите получить ответы, можете написать их в чате, и в конце вы поднимете руку, мы дадим возможность вам включить микрофон и задать нашим докторам ваши вопросы. А у меня большая просьба в течение а, нашей встречи, вот этой первой части, микрофоны будут выключены для того, чтобы шум нас не отвлекал. А, и если есть возможность, вот в начале нашей встречи, а, по максимуму включите, пожалуйста, видео свое. Мы сделаем несколько фотографий на память о нашей встрече. У кого есть такая техническая возможность включить видео, потом в процессе нашей встречи вы можете отключить и только слушать, если вам так комфортнее будет участвовать в нашей встрече. Наша встреча рассчитана на час-час 15 минут. Будем стараться уложиться и с теоретической частью, и с частью, касающейся практических вопросов, в это время. Итак, я предоставляю слово моему другу, моему коллеге по нашим многим уже проведенным акциям. А сегодня для меня очень важному человеку, эксперту. Екатерина, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер всем! Очень приятно, что мы встречаемся в такое хорошее, теплое, доброе летнее время. И я думаю, что офтальмология настолько большая, что мы только начнем наши встречи и очень много разных патологий, о которых мы можем говорить долго-долго-долго. Я сегодня выбрала свой доклад как раз на такую тему, которая будет касаться каждого, будь то ребенок, будь то мама, бабушка, но как ухаживать за своими глазами, нужно знать всегда, и это будут такие общедоступные какие-то методы профилактики, методы правильного э, образа жизни для того, чтобы глаза ваши были всегда красивые, яркие и светились счастьем. Поэтому постараюсь об этом немного поговорить. Если Спасибо. можно... Да, да, сейчас, Танечка, если можно, запусти, пожалуйста, презентацию. Наши доктора подготовили нам визуальный ряд достаточно доступный, чтобы вы не только слышали, но и видели то, о чем мы говорим. Да. Поэтому тема моего сегодняшнего доклада, которую я для вас подготовила, так и называется Сияние, блеск, комфорт, невероятных женских глаз. Следующий слайд, пожалуйста. У женщин возраста нет, у женщины есть глаза. Они высекают свет, их, э, в них выбегает слеза, в них тайна ее и клад, потери и радости встреч. Как женщину надо понять, как женщину надо беречь. Не столько же красоты, сколько в душе ее звезд. А ключ от ее мечты на удивление прост были бы рядом глаза, в которых терялся счет зим. Тогда остальное нельзя не раздарить. Вот такими словами я начну свой месседж и свой доклад. Следующее, пожалуйста. Что хочу сказать, что э, возраста у женщин нет, но если приходит цифра 40, приходится сталкиваться со многими неприятными сюрпризами, которые им готовит их возраст. Все они связаны с резким снижением уровня женских половых гормонов, эстрогенов. Одна из неприятностей связана со снижением увлажнения всех слизистых оболочек в организме, в том числе и слизистых глаза. Считается, что сухость глаза имеется примерно у 62 женщин старшего возраста. Дальше, пожалуйста. И речь будет идти о таком сегодняшнем биче офтальмологии, можно сказать биче вообще мира. Это болезнь синдрома сухого глаза. Я думаю, каждая из нас определенные какие-то симптомы этого заболевания на себе чувствовала. И возникает это заболевание либо из-за нарушения состава Слезной пленки из-за чего-то слишком быстро высыхает на глазах, либо из-за недостаточной выработки слезной жидкости. Дальше. И тогда э, очень много может привести причин к развитию этой болезни синдрома сухого глаза. Это уменьшение частоты миганий при работе за компьютером, при гаджетах, которые мы используем, без которых наша жизнь невозможна. Если были какие-то минимальные травмы глаза, даже Попадание порой самой буквальной э, щеточки, когда мы расчесываем реснички, или когда мы где-то находимся по улице и попадает пылинка в глаз. Это тоже уже считается травмой глаза. Любые воспалительные заболевания, конъюнктивиты, которыми в любом случае раз в жизни человек переболел, общие инфекции, горвые, вирусные заболевания, побочные действия некоторых лекарственных средств и прием оральных контрацептивов. Но кроме того, большое значение имеют и физиологические возрастные изменения, а именно это снижение выработки жирового секрета, который ухудшает качество слезной пленки и таким образом повышает развитие синдрома сухого глаза. Катя, если можно, я прям сразу вот к этому да. слайду, да. То есть получается, что вот все какие-то микроскопические травмы, на которые мы можем не обратить внимание в своей жизни, ну, наверное, у многих из нас, да, бывало, что царинка глаз, какое-то насекомое, да. мы пытаемся как-то это вынуть, иногда больше травмируем. Но это заживает, не оставляет каких-то вот на первых порах травматических Не оставляет. Вещей. Но в любом случае, если уже была какая-то. Тактильная особенность, то есть к нашей роговице, которая сама по себе является очень чувствительной, это последующий может и вызвать развитие болезни синдрома сухого глаза. Спасибо, значит, надо особенно беречь, даже вот от таких каких-то мелких трав. Конечно. Спасибо большое. Дальше, пожалуйста. Дальше. Есть такое заболевание блефориты, которое достаточно часто проявляется у деток, и точно так появляется у людей более старшего возраста. Также есть ряд определенных заболеваний, которые могут это э, заболевание развивать. Это люди, которые имеют близорукость, которые часто пользуются контактными линзами. Это э, когда человек имеет какие-то свои профессиональные особенности и достаточно много времени проводит, компьютером и таким образом нарушается снижение числа морганий. Соответственно, у нас недостаточно вырабатываются слезы и развивается компьютерный синдром. Также гормональные изменения, о которых я говорила. И если были в анамнезе или в истории вашей какие-то перенесленные офтальмохирургические операции. Все это будет приводить к тому, что будут возникать закупорка мейбомиевых желез. Таким образом, будет возникать рост бактерий в глазу, будет возникать атрофия желез, снижение уровня липидов, повышение испаряемости слезы, освобождение токсинов, гиперосмолярность, гиперкаратонизация протоков железки, как в результате воспаления и те субъективные признаки, которые будут вас беспокоить, а именно ощущение песка в глазах, рези, покраснение глаз, может быть, зуд какой-то, глаз. В итоге это те симптомы, если они у вас есть, речь может идти о развитии синдрома сухого глаза. Следующий, пожалуйста. Как же классифицируется этот синдром? Он классифицируется по этиологии, то есть он может быть связан с рядом каких-то определенных заболеваний, эндокринных заболеваний, системных заболеваний, соединительной ткани. Чаще всего это ревматоидные артриты, которые поражают наши суставчики, ручки, колени. Также это может быть симптоматический, который связан с подсыханием ткани переднего отдела глаза вследствие тех причин, о которых я говорила ранее. И по течению легких, которые пациент может не заметить в средней тяжести, и тяжелый, и особо тяжелый, который, к сожалению, может привести к таким злостным осложнениям, как эрозия роговицы, впоследствии, которая может закончиться даже трансплантацией роговицы. Следующий. Итак, основные субъективные симптомы. Это плохая переносимость ветра, кондиционирование воздуха, дыма, ощущение сухости в глазах, болевая реакция на инсталляцию в конъюнтевальную полость индиферентных глазных капель, Ощущение инородного тела, жжение и резин в глазу, слезы течения признак, характерный для легкой формы синдрома сухого глаза в начальной стадии. То есть, если к вам приходит пациент, ну просто у вас есть такие, допустим, э, симптомы, когда вы говорите, у меня постоянно течет слеза с глаза. Казалось бы, вам кажется, что этой слезы много, на самом деле эта слеза вытекает, и ваш глаз абсолютно не имеет никакой защиты. Так как слеза сама по себе, главная ее функция защитная, в ней есть большое количество всяких нужных веществ, которые имеют и антибактериальную функцию, и защитную функцию. Поэтому если вам кажется, что слез у вас много, на самом деле это может быть причиной развития синдрома сухого глаза. Вот парадокс Нет. такой, да, вроде слезятся да. глаза, а на самом деле оказывается, что это синдром сухого глаза. Да, потому что слезы нету, она вытекает и она не выполняет свою функцию. Спасибо, обратили на это внимание, и вот такие вот еще признаки, да, как рези, как вот чувство инородного предмета, это тоже может. Если да? это боязнь, то есть, когда вы выходите на улицу, возможно, даже это зима, это не лето, вам постоянно хочется одеть солнцезащитные очки, потому что ваш глаз плохо реагирует на солнечный свет, на яркий какой-то свет, даже того же снега. Это тоже может быть признаком развития синдрома сухого глаза. Понятно, спасибо. Идем дальше. И здесь вы видите страшные картинки, да? то есть, если мы вовремя не обратим внимания, то у нас легкая форма синдрома сухого глаза может перерасти в тяжелые клинические формы, которые будут проявляться к сиротическими язвами, роговицами, роговично-канинтивальном ксерозе, на почве недостаточности витамина А. Чаще всего таких пациентов мы видим, когда у них идет сопутствующая патология в виде каких-то ревматологических заболеваний. Вот казалось бы, да, просто сухой глаз, ну какой-то дискомфорт, а может привести вот к таким серьезным органическим поражениям? Конечно, конечно. Следующий, пожалуйста. Предыдущий, там, по диагностике, да? Что что? Этот слайд, да? Да, я не вижу просто, у меня не пере... вот вот вот назад, mm -hmm. если можно вернуть. Да, диагностика. Mm -hmm. То есть диагностика, конечно, проводится офтальмологом и она абсолютно безболезненная. То есть человек вообще ничего не ощущает, так как когда вы попадаете к офтальмологу, вашу конъюнктиву, в ваш глаз, капаются капельки, которые имеют определенный цвет. Называется это фуросем натрия. И тогда вот ваш глаз который поражен, он закрашивается таким зеленым цветом при специальном офтальмологическом исследовании. И мы видим, вот как на этой картинке, вот эти все желтые участочки, это все поражение нашей родовицы. То есть это то, что вас болит и что вас беспокоит. Но глобально это не страшно и не больно для пациента. Дальше, пожалуйста. При выраженном синдроме сухого глаза может понадобиться иногда, помимо того, что мы капаем капли, и консультация других специалистов, того же семейного доктора, ревматолога, чаще всего обязательно гинеколога, потому что возможно, что нужно кроме местной терапии с помощью капель и мази добавлять общую терапию, которая будет влиять непосредственно на причину этого заболевания. Дальше. Итак, что же можно сделать без лекарств для того, чтобы не допустить развития синдрома сухого глаза? Вот так вас сейчас чуть-чуть посмешу, да, все мы девушки, все мы красавицы, и вот сейчас идет время отпусков, как 5 бутылок шампанского в компании выпить за 3 часа, так это запросто, а как 2 литра воды выпить за день, так этого нельзя и плохо. Поэтому, девчонки, не забывайте, есть наша суточная доза 2 литра воды в день. То есть обязательно соблюдать питьевой режим. Если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы и почек, пить не менее двух литров. Причем это должно быть не чай, не кофе, а обыкновенная вода без газа. Начинать свой день полезно как минимум со стакана чистой воды. Спасибо Следующий. большое. Вот этот вот момент, я тоже хотела, чтобы на нем заострили внимание, потому что мы с разными специалистами говорим. Все говорят нам о пользе воды, и тем не менее каждое утро многие из нас начинают с борьбы с собой. Летом еще не так, а зимой вроде не хочется, а надо, а, а может быть сегодня это сделать попозже, а я столько чая выпила. Вот действительно вода, в этом случае именно вода и чистая вода. Спасибо да. вам за это подчеркивание. Подчеркиваем, да. Следующий, пожалуйста. Дальше снова такие бьюти-эффекты. Не начинаем мы свое утро, не пользуясь косметику, Поэтому, конечно, стоит использовать качественную сертифицированную косметику, в особенности то, что касается ухода за глазами. Это тушь для ресниц, тени для век, карандаши и обязательно не забывать ее смывать на ночь. Употребляет достаточное количество витаминов, особенно витамины группы А, группы В, которые ответственны за питание тканей, а также много разных микроэлементов. Очень полезно регулярный прием рыбьего жира и остальных продуктов, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Чаще всего из продуктов они находятся в обыкновенном оливковом масле, в грецких орехах, в сое, в семечках тыквы. То есть, в принципе, продукты доступные, и мы можем их все употреблять в своем рационе. Дальше. Пора лето сейчас, и, конечно, самое главное, что делать, это защищать глаза от солнца и носить качественные темные очки и линзы. То есть, все, стараться пользоваться, покупать оптику для ваших глаз исключительно в специализированных магазинах, которые называются оптика, в которых есть... Правильные стекла, которые ваши глаза будут защищать, а не будут наоборот их колечить. Стараться ходить в головных уборах, шляпы с большими полями. Конечно, как и для всего организма, так и для глаз, избегать курения, в том числе пассивного, который таким образом может вызывать и синдром сухого глаза, любой день. Стараться находиться в чистых помещениях при отсутствии пыли, регулярно проводить влажную уборку в доме и как можно реже употреблять алкоголь, это касательно крепких напитков. Относительно некрепких расскажу дальше. следить за влажностью воздуха в помещении, особенно там, где работают кондиционеры, обогревательные приборы, использовать увлажнители, сядя за компьютером, стараться чаще моргать и периодически делать перерывы в работе и, конечно, регулярно посещать офтальмолога. Какие же наши советы по лечению синдрома сухого глаза и, в принципе, по гигиене и нормализации состояния век? Если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что в принципе у всего человечества в 77,7% случаев наблюдается заболевание ВЕК, которые в перспективе приводят к развитию разных заболеваний, уже офтальмологически. Поэтому обязательно нормализация гигиены ВЕК является необходимым этапом лечения заболеваний поверхности глаза, и основой всего офтальмологического лечения. Это должно быть очищение поверхности век, удаление корочек, эпидермальных сальных депозитов, нормализация работы тамигомиевых желез, восстановление липидного компонента и противовоспалительные успокаивающие действия улучшение кровообращения сосудов глаз. Следующий. То, что мы на сегодняшний день очень часто используем в лечении, это комплексные продукты для гигиены и нормализации состояния век. Представлены, к сожалению, только одни такие специальные глазные салфетки, которые стерильные, в которых находятся 20 салфеточек в упаковочке и которые вы можете использовать как раз для удаления косметики. Эти салфетки, они показаны как взрослым, так и детям с трех месяцев. Это говорит о том, что они абсолютно безопасны, у них нет консервантов, у них нет ароматизаторов, и они не, используют, не не будут вызывать никакой аллергии. И обязательно их э, можно и нужно использовать тем людям, которые пользуются контактными линзами. Если же есть у вас заболевание блефорита, о котором я говорила выше, Обязательно использовать эти салфетки вместе с таким очищающим гелем, который называется ТЭА-гель. Чем хорошо? То, что достаточно на долгое время его хватает, 8 недель, то есть, соответственно, 2 месяца. И он будет гораздо дешевле, чем использование любых очистительных косметологических средств. То есть вот да. если э, на этом слайде остановиться, наши обычные средства для снятия косметики, различные э, лосьоны, различные там э, типа косметическое молочко, сливки и так далее, они могут нанести вред? Да, потому минимум, что не они могут нанести вред, так как в них есть э, консервант. И этот консервант сам по себе может вызвать аллергию, которая в последующем может привести к развитию определенных синдромов. Мы об этом не задумываемся, мы должны быть уверены на 100% в нашем здоровье для того, чтобы ну, использовать все эти средства. Как только есть какой-то маленький перечень вот тех вот симптомов, о которых я говорила, лучше использовать все-таки медицинскую косметику. Вот такая то есть обычная косметика применяется в тех случаях, когда у нас, во-первых, нет индивидуальной непереносимости именно этого косметического средства, мы это опробуем сначала для, до применения, если нет каких-то симптомов, мы это средство применяем. Как да. только появляются вот эти симптомы, о которых мы говорили, уже используются специальные медицинские салфетки. Мы, вот, только что мне поступил вопрос по мицеллярной. Конечно, мы используем, потому что эти мы говорим исключительно об уходе за глазами и за ветами. У нас есть еще лицо, то есть там мы спокойно смываем тот же тональную основу, пудру мицеллярной водой. Конечно, мы это делаем. Но со всеми косметическими средствами во всяком случае со всеми до снятия косметики и для вот этих кремы для век какие-то специальные да, там, кремы. Мы это должны быть уверены его... и сна... мы должны быть проконсультированы или аллергологом или дерматологом относительно того, что нам эти средства не будут хуже делать. Не вот. противопоказаны. Ну и даже если они не противопоказаны, не забываем о тестировании на индивидуальную Конечно. непереносимость. Конечно. Спасибо. Дальше. Угу. Спасибо. То есть ТЭА-гель подходит для ухода и профилактики при дерматологических проблемах, акне, розоцеа, после косметических манипуляций, татуаж, нарощенные ресницы и для ежедневной гигиены век. Можно сразу вот по ходу вопрос есть по поводу нарощенных ресниц. Можно ли часто пользоваться такой процедурой, не вредит ли это зрению? Вот такой вопрос Катя, у вас звук. Хотя. да. Все, сейчас нормально, слышно. Угу. Слышно, да? Следующий. Да, да, да, да. Угу. А, по поводу э, в, вопрос по ходу, или потом, вот, предварительный э, по вопрос, по поводу да. нарученных ресниц. То есть, как часто можно делать такую процедуру, не вредит ли это зрению, нужно ли делать перерывы между э, такими процедурами. Конечно, то есть вот есть специально у нас такая ассоциация Лакшмари, то есть ассоциация всеукраинских специалистов, которые занимаются нарощенными ресницами, и поэтому был специально разработан такой алгоритм ухода за такими глазами, в которых есть нарощенные ресницы. Ежедневно утром умывайтесь и не бойтесь этого, что у вас отпадут ресницы, чего мы все боимся, за что мы заплатили деньги. Да? После умывания нанести дозу ТА-геля на чистую наружную сторону колпачка тубы, взять ватную палочку, смочить ее в капли ТА-геля, находящийся на кончике, и бережным параллельным движением сверху вниз в направлении корнем ресниц сделать массаж век. Повторять ту же процедуру на втором глазу. Смочите чистую щеточку в т закройте глаза осторожными движениями, расчешите ресницы от века к краю век. Повторяйте эту процедуру также на втором глазе. Правильный уход за веками и ресницами поможет сохранить их красоту и здоровье. Проводите гигиену век один или два раза в день по рекомендации мастера. Сохраните красоту ваших здоровых глаз. У каждого индивидуально салфетки и гель для ухода все остальные Катя, ага, смотрите, да, я, я прочитаю потом эти вопросы Сейчас, да, да. здесь Значит, вот тут и по поводу конечно, что перерывы в наращивании ресниц нужно делать для того, чтобы наши реснички возобновлялись то есть вырастали свои хотя бы раз в полгода в 8 месяцев нужно делать полтора-два месяца перерыва для того, чтобы дать нормально функционировать своим железкам и функционировать ресницам, которые у нас есть и которые всегда будут отрастать, если у нас нет никакой патологии. И... Спасибо. И вот параллельно вот по поводу этих салфеток вопрос, то есть можно ли использовать эти салфетки и гель вместо мицеллярной воды? И нужно можно... ли смывать мицеллярную воду? Можно, можно использовать вместо. Мицеллярная вода в принципе у нас смывается всегда, то есть, если мы сначала нанесли мицеллярную воду, то потом мы можем умыться салфеткой. Понятно. А, ну, то же самое, да, вот этот же вопрос про салфетки и гель. Вот все остальные используются для кожи лица. Да, угу. Спасибо, можем идти дальше. Пишите вопросы, я озвучу Вот как раз то, о чем мы только что с вами поговорили, да? То есть, когда используются эти салфетки в комплексном лечении, Блифориты, ячмени, мейбомииты, дисфункции мейбомиевых желез, болезнь сухого глаза, демодекс, конъюнктивиты и даприоциститы. Дальше, пожалуйста. Дальше. Основное, что мы сразу должны начинать, с чем работать, как только доктор вам поставил диагноз болезнь сухого глаза. Мы должны думать о том, что нам нужно использовать определенный слезозаменитель который обязательно должен э, отвечать некоторым правилам. Он должен быть эффективный, чтобы наши симптомы снять, он должен быть безопасен, чтобы не было снова такие аллергии, никакой реакции, и он должен э, на сегодняшний день отвечать всем оптимальным э, формам в плане какой-то фармакоэкономики. То есть если у вас есть такое заболевание, скорее всего, что вы должны научиться с ним жить и постоянно использовать слезы заменители. Дальше. То есть, если мы говорим об эффективности, это быстрое облегчение симптомов, длительное увлажнение, чтобы вы два раза, три раза в день могли капнуть эту капельку, и влияние на сам патогенез болезни сухого глаза. Безопасность. Дальше. Что важно в безопасном слезозаменителе? Важен каждый компонент. Помимо основного лекарственного вещества, глазные капли могут содержать ряд вспомогательных компонентов, некоторые из которых оказывают неблагоприятное воздействие на глазную поверхность. И как раз то, о чем я говорила, эти вещества называются консерванты которые будут вести всякие антиокислительные, астматические агенты и могут нарушить тот баланс, который и так нарушен в нашей слезной пленке. Поэтому я рекомендую использовать препараты наиболее безопасные. Моя основная вид деятельности, я часто работаю с детьми, и это дети, которые носят контактные линзы, которым плохо, которые должны... Использовать слезозаменители. И, к сожалению, у нас мало препаратов, которые будут настолько безопасны, что можно использовать их исключительно у детей. Есть такой препарат, как ТЛОЗ-ДУО, в котором находится триголоза, которая, я скажу позже, где она находится, и гиалуроновая кислота. Если у вас уже были определенные Э, семинары по косметологии вы знаете, что гиалуроновая кислота используется в омоложении везде. да, Есть уколы красоты, есть кремы с гиалуроновой кислотой. То же самое происходит у нас глазками. Она нам с возрастом очень будет нужна. Дальше, пожалуйста. Вот эта триголоза, она находится в таком веществе, как э, и называется по-другому, вот такое растение, как роза и То есть по-другому называется молекула воскрешения. Она дает новую жизнь, она дает молодость всему. Вот так выглядит это растение, в котором находится вот эта триголоза, которая имеет биопротекторную функцию. Дальше. Э, поэтому... Больше чем, э, больше, чем просто увлажнение. Это и биопротекция, и осмопротекция, и регенерация, то есть омоложение всего. Дальше. Ноль консервантов, ноль фосфатов и гипосмолярный эффект. Дальше. Еще что хотела сказать, что вот важно, когда вы используете капельки, смотреть, какая будет э, бутылочка этих капелек. Если посмотреть на вот такую коробочку, она называется коробочка Абак, то есть ей более 10 лет разработок, и чем она хороша, что если вы возьмете один такой флакончик, в нем находится более 300 капель, то есть одного флакончика при правильном использовании вам будет хватать более чем на три месяца. Использовать мы должны не больше двух капель в каждый глаз, больше, просто вы будете зря выбрасывать деньги на ветер, потому что у нас не помещается больше одной-двух капель в каждой глазе. И если правильно научиться капать, то вам это будет очень удобно, комфортно и, что немаловажно, экономично. Дальше. Знаете, внешний, это похоже прямо на какой-то космический корабль, как будто да. космическая станция с пристыкованным отсеком, очень интересно. Ну... Наса, да. Илон Маск и здесь в офтальмологии нас нашел. Да. Пожалуйста. Поэтому талосдуа, вы видите, просто все на картинке нарисовано. Когда можно его использовать? При любой форме синдрома сухого глаза, при любой вот стяжности, на любом этапе лечения, при высокой эффективности и безопасности совместим с любым типом линз, то есть, если вы ходите в линзах, вы можете капать на линзы этот препарат. И, конечно, уже в комплексном лечении любых поражений переднего отдела глаза. Дальше. Итак, выводы после того, что вы услышали. Что делать, чтобы максимально долго радоваться своим глазкам? Соблюдать питьевой режим использовать только качественную косметику, употреблять достаточное количество витаминов, защищать глаза от солнца, следить за влажностью воздуха в помещении, выбирать линзы только с высоким содержанием влаги, избегать курения, конечно, влажная уборка постоянная в доме, как можно реже употреблять алкоголь, кроме девочки, красного сухого вина. Наталья Дмитриевна вам продолжит, расскажет, почему нам стоит его употреблять. И что самое главное, регулярно посещать офтальмолога, особенно если вам есть 40 лет, раз в год обязательно посещать офтальмолога. Обязательно. Это вот э, так, такая же необходимая процедура, как посещение гинеколога, стоматолога. Конечно. То есть это входит в наш комплекс заботы о себе. Просто я думаю, что у нас еще с вами будут такие встречи, мы поговорим о других более злостных заболеваниях, Например, в таком заболевании, как глаукома, просто я не могу вместиться в тайминг свой. Чтобы Это естественно. Вам, да, сегодня о нем рассказать. Вот поэтому мы продолжим наш разговор. Спасибо большое. Мы, казалось бы, коснулись вот такой вот одной небольшой темы, небольшой в кавычках, это вот синдром сухого глаза. У нас на слуху есть это, но мы не понимали, насколько вот действительно это может быть не пустяковая проблема. И есть несколько вопросов, которые, я не знаю, вот удобнее сейчас их задать или после того, как Наталья... Давайте сейчас. Сейчас. Значит, мы говорили о гормональных изменениях. У нас здесь присутствуют женщины не только из разных городов и стран, но и женщины разных возрастов. Поэтому вопрос гормональных изменений, насколько вот это сказывается, изменения гормональные, когда девушка становится женщиной, и изменения, когда у женщины угасает репродуктивная функция. Каким образом в этот момент может сказываться это на наших глазах, и почему в этот момент надо быть особенно бдительным? Конечно, больше, если мы говорим о синдроме сухого глаза, это касается женщин, у которых э, они переходят в другой этап своей красивой жизни, и э, они, им возраст их немного становится более после 45, тогда происходит, в принципе, во всем организме уменьшение эстрогенов и возникают первые проявления такого нормального, я хочу сказать, состояния, как климактерического, тогда у нас происходит с изменением гормонального фона, у нас происходит тоже этот период переживал, вы чувствуете, что в принципе влаги не хватает во всех органах, и глаз со своей точки зрения тоже к таким относится, и вот как раз Тогда мы начинаем использовать и ряд каких-то, возможно, заместительной терапии, лечение, которое нам говорят гинекологи. И тогда как раз э, стоит и прочувствовать себя и обратить внимание на слизистую своего глаза, как изменились ваши глаза. И это не есть что-то ненормальное, это есть физиологический процесс, и просто нужно принять правильное решение, подобрать правильные капельки, и для вашего комфорта абсолютно нормально ежедневно их использовать. Спасибо. Спасибо. Этот вопрос понятен. Теперь мы касались так скольз вопроса отбора а, очков. Вот есть такой вопрос, сейчас, особенно в период нашей изоляции, больше пользуемся гаджетом, больше смотрим телевизор, больше сидим у компьютера, кто-то по работе сидит очень долго у компьютера, насколько подбор очков должен быть регламентирован тем, что есть какие-то особые очки для компьютера, защитные очки, или надо просто руководствоваться, чтобы были правильно подобраны линзы под и очки подходили визуально. Значит, если у вас нет патологии рефракции, то есть вы видите хорошо, и вы всю жизнь не пользуетесь очками, но сейчас по воле какого-то там нашего времени э -э нестабильного, да, и мы много времени находимся за компьютером, если мы находимся больше трех часов в день за компьютером, нам обязательно, чтобы на мониторе у нас стоял слезозаменитель. Когда мы постоянно смотрим в гаджеты, у нас пересекает наша роговица, и она начинает э, давать небольшие такие, как бы можно сказать, микротравмы, микротрещинки. Нам ее нужно обязательно увлажнять. Я сторонник того, чтобы лучше использовать капли, чем защитные очки. Если же у вас есть патология рефракции, то есть близорукость или гиперметропия – и вы пользуетесь очками, тогда в специализированной оптике вы просто подбираете линзы со специальным защитным покрытием и используете такие очки. Плюс стараться раз в три часа отвлекаться от компьютера и делать 15-минутные перерывы, подходить к окошку, находить точечку самого ближнего вида, поставить себе стаканчик, например, чашечку, смотреть на нее, и смотреть на самый дальний дом или дерево, которое вы видите со своего окна, и переводить взгляд с точки ближнего видения на точку дальнего видения. Таким образом вы будете тренировать свои мышцы, и они будут расслабляться для того, чтобы не ухудшать вашу рефракцию. Вот это еще один как раз вопрос был по поводу комплексов гимнастики, которые есть в интернете, вот эти вот, то есть это эффективно, это действительно работает. Да, это, это разгружает ваш рекомендационный аппарат глаза. Спасибо большое. И а, по поводу солнцезащитных очков, сейчас это очень актуально, а, я понимаю, что плохие солнцезащитные очки могут навредить больше, чем их отсутствие. А вот как отличить плохие от хороших Э, нужно просто... Я прошу прощения, отвечу на звонок. Одна секунда. Да, сейчас ребенок звонит. А, девочки, пожалуйста, если у есть какие-то вопросы, готовьте, чтобы можно у было да, эти вопросы сейчас задать нашим специалистам. Да, я вам включаю звук. Я вам на минутку отключала звук, сейчас я включу. А, нажмите себе сами. Катюша, чтобы... вы должны включить себе микрофон. Включите звук себе, пожалуйста. Я вам отключила на период звонка. Да. да. Что касается солнцезащитных очков, конечно, это очки, снова-таки, которые вы покупаете в оптиках. Вы должны все очки... Вот я часто езжу на конгрессы, в Европу, везде. То есть у нас есть... Каждой линзе должен быть свой сертификат качества. Они должны mm -hmm. пройти... То есть, что касательно линз для лечения, что касательно солнцезащитных линз. Поэтому, дабы не ухудшить свое зрение, мы можем взять обыкновенные простые очки на раскладке, да, в них ходить, и нам, наоборот, может становиться хуже. Поэтому, конечно, покупать все сертифицированное и качественное. Спасибо. То есть, в данном случае экономить не нужно. И еще тоже вот с этим связанный вопрос – а обязательно ли должны быть в солнцезащитных очках стеклянные линзы? Могут ли они быть пластиковые? Нет, не обязательно. То есть на сегодняшний момент это могут быть и высокого пластика, качества очки. То есть все оно, ну, как бы есть, и оно допустимо. И еще хочу что сказать, что достаточно часто спрашивают мамы, можно ли вот использовать э, деткам. Да? Солнцезащитные очки. Многие да. этого боятся. Наоборот, для них это идет защита. У них Они постоянно играются там, в песочницах, туда-сюда, может попасть песок в глазах. Поэтому детки это любят, и им как раз очень даже можно использовать летом солнцезащитные очки. Угу. Значит, ограничений по возрасту здесь нет? То есть детку тоже можно использовать? Спасибо большое. Вот заранее присланные вопросы все, в основном у меня закончились. Сейчас я посмотрю, что есть в чате, и передадим слово Наталье. Угу. Вот вопрос есть у нас от Людмилы. Скажите, пожалуйста, в очках делать гимнастику или без? И без. Без. Без очков делается гимнастика. Спасибо. Я благодарю Екатерину. Екатерина с нами. Если есть еще какие-то вопросы, они появятся вот в процессе нашего разговора к Кате или вот к Наталье будут возникать вопросы, пожалуйста, продолжайте их писать мне. Я передаю слово Наталье Деды человеку, который Спасибо. занимается... Спасибо большое, Катя. Наталья занимается не только сохранением здоровья, но и расскажет нам о том, держать внешнюю красоту наших век, наших глаз. Спасибо, Наталья. Здравствуйте. Приятно присоединиться к вам. Вернее, я уже давно слушаю, с самого начала, наш вебинар. Хочу представиться. Меня зовут Наталья Дидек. Я врач-офтальмолог высшей категории имею более 20 лет стажа в офтальмохирургии и последних три года активно занимаюсь пластической хирургией. Поэтому сегодня хочу поднять э, именно вопрос о эстетической хирургии. Это раздел хирургии, который волновал человека и пациента, и хирурга во все времена. Люди всегда хотели и пытались сохранить свою молодость. Поэтому эта заинтересованность и определила тенденции современной медицины — это развитие эстетической хирургии. Можно следующий слайд? Значит, кожа вокруг глаз является очень тонкой и нежной по своей структуре. Поэтому она очень чувствительна к воздействию, внешнему воздействию агрессивных факторов. Одним из таких факторов является ультрафиолетовое излучение. И именно ультрафиолетовые лучи вызывают фотостарение. Кожа при фотостарении утолщается, становится более выраженным ее рельеф кожа, склонок, сухости и к снижению тонуса. Кроме того, наблюдается нарушения по типу пигментации вокруг глаз. Повышается, это приводит к повышению риска новообразований, злокачественных новообразований. Следующий слайд, пожалуйста. Выделяют четыре типа фотостарения, в зависимости от возраста, в зависимости от выраженности морщин в зависимости от пигментации выделяют четыре типа я думаю мы не будем на них останавливаться мы остановимся на других типах старения на следующем слайде пожалуйста в зависимости от морфотипа старения лица выделяют уставший мелкоморщинистый деформирующий мускульный и смешанный тип у женщин старше 55 лет, данные типы старения смешиваются и могут говорить о комбинированном типе старения. И поэтому на примере наших звезд мы покажем вам все эти типы старения. Следующий слайд. Вот так выглядит уставший тип старения. В большинстве случаев по данному типу определяется тип старения в будущем. Люди, которые имеют овальную или ромбовидную форму лица, худощавые и нормального телосложения в молодом возрасте имеют нормальный тип кожи, а в среднем возрасте умеренно сухой. Мышечный каркас у таких лиц средней толщины. Мы привыкли называть такие лица классическими. Следующий слайд, пожалуйста. Мелкоморщинистый тип старения. Чаще всего к данному типу подвержены женщины с тонкой и сухой кожей, худощавого телосложения, Мышечный каркас и подкожно-жировая клетчатка развиты слабо. В молодом возрасте имеют овальное лицо. С возрастом сохраняется реже, становится прямоугольным. Худощавое телосложения, кожа тонкая, чувствительно сухая. Морщины, да, давайте следующий, деформирующий тип старения – Этому типу старения склонны женщины, склонны к полноте. Э, у них избыточный подкожно-жировой слой на лице приводит к выраженной деформации контуров лица с образованием второго подбородка. Э, складки на шее появляются, мешки под глазами, нависающие, нависание верхнего века, ткани лица на такие отекшие за счет э, лимфостаза, э, нарушается пигментация, э, выраженная покр... ну, купероз, э, покраснение э, кожи на, э, в области щек. Причина – это мышечный каркас перестает удерживать клетчатку из-за ослабления тонуса, и мягкие ткани ослабеваются и опускаются вниз под э, силой тяжести, гравитационное такое опущение называется следующий слайд пожалуйста мускульный тип старения характерен у таких лиц мышечного типа хорошо развиты мимическая мимические мышцы в совокупности с генетическим малым количеством подкожной жировой клетчатки у них палые щеки складчатость век наблюдается выраженность носогубной складки нарушение пигментации, кожа щек становятся гладкой, овал лица сохраняется до глубокой старости. Следующий тип. В зависимости, значит, ученые из медицинского центра Бостона пришли к выводу, что процессы старения кожи зависят от этнического происхождения людей. Авторы работы показали, что основные различия в фибробластах э, объясняют увеличение толщины кожи, и э, это приводит к формированию э, морщин. Поэтому пациенты азиатского происхождения имеют более высокую вероятность возникновения пигментаций, но морщины у представителей этих народов не образуются до, э, на ранних стадиях процесса старения. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, наша кожа больше, ну, во многом зависит, конечно же, от генетики, но и, конечно же, качество кожи зависит от того, какой образ жизни мы ведем, какой питьевой режим мы соблюдаем, что мы едим сбалансировано у нас питание или нет. И вот мы плавно подошли к вопросу того, о чем говорила Катерина. Это э, препарат Ресфератрол, который содержится в виноградных косточках, а именно в красном вине, поэтому есть рекомендации и доказательства того, что этот препарат имеет огромное значение в улучшении состояния кожи лица. И в одном из экспериментов группа людей использовала средство, которое содержит ресфератрол. И через определенное время э, увидели, что улучшается качество кожи у людей, которые использовали э, средства с э, включением ресфератрола. Кроме красного вина, я здесь вижу и виноград в чистом виде. Виноград тоже дает такой эффект? Конечно, он находится в виноградных косточках. Из винограда надо с косточками Да, конечно. И арахис. Значит, не только. Извините, пожалуйста. Да, да, вижу. И арахис тоже. Да. Значит, не только. Скажем так, биолог... это биологически активное вещество, которое играет огромную роль. Он является и антиоксидантом, вот. И также он влияет на фермент, который отвечает на изменение цвета кожи. То есть есть доказательства, есть эксперименты, которые доказывают, что ресвератрол может бороться с пигментацией, ну предотвращать, я не говорю, я не могу сказать, что он будет как-то влиять на уже появившиеся пигментные изменения, но то, что он будет профилактировать появление новых, да. Также огромное значение имеют микроэлементы для здоровья женщины. Я хочу отметить влияние цинка. На женское здоровье и Селена. Как у мужчин, так и у женщин наступает период острой нехватки цинка. Пиковая точка этого периода приходится на время климатерической перестройки организма. Согласно клинических исследований, прием цинка в обычной дневной норме облегчает этот переходной период. Селен. Значит, недостаточное его содержание в организме сразу оказывает влияние на внешний вид кожи. Кожа становится сухой, э, волосы становятся... Э, ло, э, секутся волосы. Я просто на украинский... с украинского мне немножко тяжеловато переходить на русский. Вот. Значит, он... Э, селен... С э секундочку, сейчас я настроюсь, э он имеет значение в, э в поддержании хорошего качества кожи. Так. Можно сразу, вот, чтобы не уходить да. из этой картиночки, поговорим об этом. Да. А, то есть сейчас вот, э мы находимся, опять я все время как бы хочу к сегодняшнему дню, да, мы находимся вот в периоде пандемии, и очень много рекомендаций говорят о том, что э цинк, Является одним из средств, которые а, или помогает организму справиться, если вот, не такой человек заболеет ковидом, и вообще для поддержания иммунитета. А, вот есть а, у него и другая, вот как мы видим, польза да, для организма. Mm -hmm. вот цинк надо применять в сочетании с селеном, то есть одновременно должны быть вот эти вот группы э, применяться. Конечно, лучше сбалансированное, комбинированное применение этих препаратов, этих микроэлементов. И, и цинка вот след... и сирена вместе, то есть они сочетаются вместе? Они сочетаются, Потому да. что цинк, я знаю, что с железом не очень сочетается, а вот а с сочетаем. И еще вот один вопрос по количеству. То есть вот какая должна быть суточная доза для человека, потому что вот разные есть расстасовки, чтобы люди понимали вообще, на, на чем останавливаться? Э, ну, в зависимости от э, патологии, э, естественно, эти рекомендации должен давать врач. Но для поддержания есть витаминные комплексы, в которых идет содержание сбалансированное. Э, и доза этих микроэлементов э, вот именно в той дозе, которая является биодоступной. Она хорошо усваивается, скажем так, пациентами. То, То есть, есть мы смотрим какую минимальную профилактическую Это она же минимальная может. Минимальная профилактическая доза, да. Спасибо если большое. нет не, если нет необходимости. Но опять же, это все индивидуально, это нужен, э, нужна консультация, консультация специалиста, который будет давать четкие рекомендации. Если мы говорим о профилактике, мы говорим о поддерживающей дозе этих микроэлементов. которые а лечебное уже назначается по, по показаниям? Конечно. И еще один вопрос, уже в связи с этим, как долго нужно применять этот комплекс, то есть, вот, предположим, месяц пьем, отдыхаем, или это более длительные курсы, вот как с какими-то витаминами? Как правило, как правило, если это, скажем так, препараты комбинированные, в них содержатся не только микроэлементы, там содержатся и ресвератрол, о котором мы говорили, омега-3 жирные кислоты, и биологически активные другие вещества, лютеинзе, эксантин, о которых мы тоже немножко дальше поговорим. Прием этих препаратов должен быть системным. То есть, о чем это говорит? Как правило, это применение одной, двух капсул этих препаратов в течение дня на протяжении двух месяцев. Потом делается перерыв в течение шести месяцев и повторный курс. В общем, два раза в год проходит пациент курс такой поддерживающей терапии. Два раза в год, приблизительно да. месячный. Да. Спасибо большое. Можем идти дальше. С этим, с этим разобрались, надеюсь. В недав... проведенные в недавнем времени исследования показали, что лютеин и заэксантин способны оказывать положительное влияние на состояние дермы. Антиоксидантные свойства этих веществ показывают, позволяют им обеспечить защиту кожу, кожи от ультрафиолета. Так, результаты эксперимента, проведенного в течение 14 дней, показали, что увеличение объема потребления указанных выше э э каротиноидов, это лютеин за эксантин, снижают уровень кожного воспаления при интенсивном воздействии солнечных лучей. Это мы говорили о лютеине за эксантине, да. Омега-3 жирные кислоты, кислоты можно вернуться на секундочку на предыдущий слайд? Э Омега-3 жирные кислоты, они сохраняют коллаген, ту самую эластичную структуру нашей кожи, которая отвечает за упругость и отсутствие морщин. Как известно, с возрастом количество коллагена в организме человека снижается, и как результат кожа теряет упругость и становится более дряблой. Обладая сильным антиоксидантным эффектом, омега-3 жирные кислоты препятствуют негативному эффекту свободных радикалов на клетке кожи. Можно следующий слайд. И как пример препаратов, которые могут, скажем так, заменить суточную дозу всех необходимых микроэлементов, биологически активных веществ, это препарат метрофорта, который содержит омега-3 жирные кислоты, микроэлементы, витамины. Можно следующий слайд. Resvega. Это препарат, который, кроме перечисленных препаратов, включает в себя ресвератрол, который обладает, я уже говорила, омолаживающим эффектом, ресвератрол, который находится в красном вине и виноградных косточках. Следующий слайд. Ну и постепенно мы подходим к проблеме, эстетической проблеме, которая возникает в процессе старения нашей кожи, кожи вокруг глаз. Я хочу рассказать о жировых пакетах, как сегодня об этом говорят, или грыжи, жировые грыжи век. На сегодняшний день Эстетическая хирургия имеет свои определенные тенденции, и молодым веком считается полное веко. То есть на сегодняшний день эстетическая хирургия сводится к органно-сохраняющей хирургии. Что это означает? Это говорит о том, что мы стараемся как можно меньше удалить тканей наших, и стараемся. Жировые, интрооперационно жировые пакеты удаляем по минимуму и, как правило, мы их не удаляем, а перераспределяем для того, чтобы сохранить полноту века. В зависимости от локализации жировых телец определяются точки проекции предполагаемого развития жировых телец грыж э, жирового тела. На верхнем веке э, есть два жировых пакета, на нижнем веке есть три жировых пакета. Можно следующий слайд. Э, по классификации, значит, по степени э, выделения жира когда есть только складки, складка кожи, которая обусловлена пролоббированием жировой клетчатки. Второй тип – это выбухание века, обусловленное выпадение жировой клетчатки в толщу века. По возрасту есть ювенильные, возрастные и старческие, в зависимости от возраста. Ювенильные в, первый, в период полового созревания, Возрастные после 40 лет и старческие после 50. По наследственности бывают врожденные и приобретенные. По этиологии первичные и первичные, вторичные. По локализации это верхняя центральное, верхнее внутреннее, нижнее внешнее, нижнее центральное и нижнее внутреннее положение грыжевых пакетов. Можно следующий слайд? Причины развития грыж. Несомненно, провести четкую линию между причинами, которые привели к образованию грыжевых пакетов, очень тяжело. Поэтому, как правило, это имеет, имеет значение анатомическая особенность структуры верхнего и, и нижнего века это слабость тарзажбитальной фасции то есть фасция которая удерживает э, жировую ретробульбарную клетчатку при слабости этой э, фасции это анатомическое образование происходит выпадение этих жировых пакетов под кожу век э, в зависимости от этого э, ну, в зависимости от того, какая площадь прорыва, размер этих грыжевых пакетов тоже имеет значение. И повышенное давление в орбитальной клетчатке. Это какие-то патологические процессы, которые проходят, офтальмологические, я имею в виду, какая-то сопутствующая патология. Факторами риска являются часто, часто повторяющиеся отеки век, неглубокая посадка глазного яблока и наследственная предрасположенность. Наталья, если можно, вот сразу по ходу, да? да. А, вот, ну понятно, что наследственная предрасположенность, она, ну, объективно как бы дана. Угу. А, вот, вот эти вот факторы риска, на каком этапе мы можем вообще отследить, что есть такая угроза? Или уже мы вот смотрим по факту, что изменения наступили? Ну, конечно же, это все зависит от клиники. Естественно, при наличии какой-то патологии, естественно, меняется внешний вид пациента. И пациенты, как правило, сами отмечают изменения своего внешнего вида. И особенно области вокруг глаз. Поэтому наличие какого-то патологического процесса заставляет самого пациента обратиться к врачу. И уже на каком этапе он обращается к врачу, ну, это уже зависит от того, насколько сознателен пациент. Насколько к себе внимателен и насколько внимателен он к готов да. Да, к каким-то вот да. кардинальным изменениям. Ну, дело в том, что это не всегда эстетическая проблема. Это иногда проблема, связанная с патологией, которая проходит... Э проявляется, скажем так, офтальмологическими симптомами. Понятно, спасибо. Идем дальше. Да, дальше, пожалуйста. Клиника. В целом можно выделить наиболее часто встречающиеся нарушения. Это косметический дефект, это ограничение поля зрения в сторону локализации грыжи, это вторичный птоз, то есть опущение верхнего века, также в процессе может, в процесс может вовлекаться и леватор, это мышца, которая поднимает верхнее века, которая ну, впоследствии может привести к опущению верхнего века. Следующий слайд, пожалуйста. Околопластическая хирургия – это раздел хирургии, который занимается оперативными вмешательствами, направленными на устранение дефектов и деформации кожи вокруг, ну, скажем, около области. Вот так. Следующий слайд, пожалуйста. Немножко об истории пластической хирургии. Еще в Египте, уже во времена изобретения папируса, Хирурги заботились об эстетических аспектах своих операций. В Индии в 800 году до нашей эры уже могли делать пластические операции по исправлению носа, используя при этом кожу, солба или щек. Ну, на сегодняшний день, если проводится свободная пластика, то есть если есть какие-то дефекты ткани или... Ну, дефекты ткани, которые э, образовались у пациента в результате каких-то травм, то наиболее, скажем так, близка по своей структуре кожа, кожи век, это кожа надключичной области. Поэтому для свободной пластики используется кожа надключичной области. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, э, да. Ну, околопластические операции на, делятся на реконструктивные, это те, о которых я только что говорила, и на эстетические. Дальше, пожалуйста. Э -э -э Самые частые причины обращения к околопластическим хирургам – это психологические, профессиональные и социальные аспект, и для улучшения физического самочувствия и улучшения качества жизни пациента. То есть прежде чем согласиться на оперативное лечение пациента, доктор должен четко понимать причину, по которой пациент обратился к хирургу для проведения данной операции, или это, насколько это влияет на качество его жизни. Дальше, пожалуйста. Мы говорим не только об эстетическом аспекте, но и о чисто каких-то физических показаниях. В данном случае. Конечно, конечно, конечно. Есть проблемы врожденные, которые, скажем так, не всегда есть возможность у родителей провести реконструктивную хирургию пластическую, пластическую, и с возрастом, Люди вырастают с огромными комплексами, поэтому для того, чтобы ограничить, скажем так, вот эти расстройства психологические, конечно, даже в молодом возрасте проводятся эти операции. Здесь сочетание физических проблем, которые вырастают в психологические. Конечно, и да. Ранения. Ну, психологическое здоровье пациентов тоже имеет огромное значение. Конечно. Мы это знаем. У нас прошлый вебинар как раз был посвящен вот этим вот проблемам. Мы говорим об этом часто. Спасибо, Наталья, за этот аспект. Хочу рассказать еще о том, какие виды блефоропластики бывают. Блефоропластика бывает верхнего века и нижнего века. Есть классическая блефоропластика, есть аппаратная блефоропластика, это та, которая проводится косметологами, ну, врачами-косметологами. Значит, традиционная пластика верхних, верхнего века, это удаление избытка кожи и избытка жировой ткани в области верхнего века с целью ликвидации возрастных изменений. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, пластика нижнего века может быть как традиционная, так и трансконнективальная. Традиционная э, пластика проводится, э, проводя разрез кожи по маргинальному краю века, то есть э, накладывается... Э, мы отсепоровываем кожный лоскут и иссякаем избыток ткани. И при этом швы накладываются непосредственно на кожу э, вокруг глаз. И трансконъюнктивальная блефоропластика, она, как правило, характерна и проводится у пациентов более молодого возраста, у которых есть э, грыжи, э, Жировые, жировые пакеты есть. Таким пациентам проводится и рекомендуется проведение трансконъюнктивальной блефропластики, которая проводится со стороны слизистой глаза. То есть швов на поверхности кожи нет. Разрез в нижнем своде конъюнктивы нижнего века, и поэтому реабилитационный период у таких пациентов более короткий, скажем так. Лазерная блефоропластика, это то, о чем я говорила, проводится, как правило, в косметологических салонах. Следующий слайд, пожалуйста. Предоперационная подготовка. За сутки таким пациентам до операции мы воздерживаемся от приема лекарственных препаратов, которые уменьшают проницаемость сосудистой стенки и уменьшают время свертывания крови. Так как это приводит интрооперационно к развитию уже интрооперационных осложнений, кровотечений и образования, а в послеоперационном периоде это образование гематом. Для уменьшения проницаемости сосудистой стенки используется рутин с аскорбиновой кислотой за день до операции. Для улучшения реологических э, свойств крови внутримышечно вводится этамзилат. Э, для повышения психоэмоционального статуса э, рекомендуем какие-то успокаивающие препараты на ночь перед операцией. Э, за ночь до манипуляции пациенты должны удалить весь макияж с области вокруг глаз для улучшения качества разметки операционного поля. Анестезия. Значит, в глазной хирургии местную анестезию применяют в нескольких видах. Это поверхностная, это капельная, это и инфильтрационная и проводниковая. Как правило, при верхней блефоропластике производится инфильтрационная анестезия. При трансконнективальной блефоропластике проводится капельная или эпибульбарная анестезия в комбинации с инфильтрационной. При нижней блефоропластике проводниковая. Можно? Это пример разметки при блефоропластике верхнего века. Дальше. Это так види, э, выглядит операционное поле э, у пациента с высеченным из, э, излишком э, кожного лоскута. Это так выглядит э, кожный лоскут, который мы иссякаем. Так, э, имеет вид на следующий день после операции. Послеоперационный период. В ранний, есть ранний и поздний послеоперационный период. В раннем послеоперационном периоде, э, периоде значит, э, на швы накладываются э, специальные наклейки, стерестрипы называются, э, которые удерживают послеоперационную рану. Накладывается косметический шов внутрикожный, который практически после его удаления не оставляет на коже никаких следов. Мы обрабатываем, послеоперационную рану обрабатываем, как правило, раствором флоргексидина. В первые часы, часы после операции мы рекомендуем накладывать охлажденные примочки для улучшения гемостаза, для профилактики гематом. В позднем послеоперационном периоде, первые двое суток, необходимо ну, прикладывать прохладные охлаждающие повязки, значит, для того, чтобы, скажем так, послеоперационная раны она может немножко подсыхать, и для того, чтобы, скажем так, улучшить качество самой послеоперационной раны и чтобы не было никаких осложнений, мы рекомендуем использование мазей и, ну, и параллельно обрабатывание вот раствором хлоргексидина. Значит, швы, как правило, снимаются на 5-7 день после операции. Рекомендуют избегать воздействия ультрафиолетовых лучей для того, чтобы избежать гиперпигментации в области послеоперационного рубца. Для этого, не... для этого необходимо использовать солнцезащитные очки. Косметические средства можно использовать через. 7, ну, как правило, две недели мы рекомендуем воздержаться от использования косметических средств. Это пример э, мировых звезд, которые воспользовались услугами пластических хирургов и улучшили, скажем так, свой взгляд на жизнь. Следующий, пожалуйста, свой. Мы видим, что и мужчины тоже пользуются. Да, конечно, такими. мужчины тоже хотят продлить свою молодость. Ну, тут яркие примеры, конечно. Да, есть звезды, которые абсолютно не скрывают того, что они пользуются услугами косметологов и пластических хирургов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья, спасибо за очень интересную презентацию. Я думаю, что какие-то вот такие технические подробности наверное не все, может быть, было, были ну, во всех нюансах понятны, но самое главное, вот, что я думаю, что мы все из этого сделали какой вывод, что есть разные способы, есть какие-то консервативные способы продлить свою молодость, но есть и хирургические, пластические способы, которых не надо опасаться если решили уже на такой вот кардинальный шаг. Есть вот такой вопрос, насколько какие-то противопоказания могут быть в связи с тем, что у человека есть сахарный диабет? Конечно, сопутствующие заболевания имеют большое значение в... Вы скажем так, протек... протекание послеоперационного периода. Поэтому сахарный диабет является, в зависимости от того, в какой стадии сахарный диабет, если это стадия декомпенсации, конечно же, пациентам не рекомендуют использ... пользоваться услугами пластических хирургов, так как все послеоперационные раны у таких пациентов очень тяжело, скажем так, заживают. Ну, то есть это вот особое внимание, здесь нужно... Особое внимание, конечно, как правило, мы отказываем таким пациентам. Понятно. И еще есть вопрос в связи с этим, если не решились в период ранней молодости на такую операцию, можно ли ее делать женщину, которым за 70? Которым... Э... За 70. Ну, то есть не сделали там 50-60. Вы знаете... Э нет ограничений в возрасте. Если нет э, общих противопоказаний, противопоказаний пластической хирургии нет. Спасибо большое. Спасибо. Есть вот а, еще в чате у нас вопрос. Угу. А, ну, это вот больше касается не пластики, а именно зрения. А, да. Появились черные точки перед угу. глазами. А, и обследовался человек вот да. глаза. И сказали, что все хорошо, но уже год все вижу э, в точках, мозг до сих пор не привык, страшно потерять зрение. Как замедлить такие процессы? Значит, э, как правило, э, это вот эти явления, проявления, связаны с деструкцией стекловидного тела. То есть это э, изменения, э, как правило, возникают... Э, при каких-то общих заболеваниях, или это гипертоническая болезнь, или это близорукость средней и высокой степени, или это сахарный диабет, возможно, какие-то микротравмы могут приводить вот к деструкции стекловидного тела. И, как правило, вот эти плавающие, такие незаметные нитиобразные образования пациенты видят, причем видят они эти плавающее образование, помутнение на светлом фоне. В сумерках и в помещении в вечернее время, как правило, они не наблюдают, не видят этих плавающих помутнений. Не постоянно, а вот при определенном освещении. Да, но дело в том, нужно всегда следить за этим состоянием, потому что увеличение количества этих плавающих помутнений может свидетельствовать о каком-то патологическом процессе. Возможен какой-то процесс, который проходит на периферии сетчатки, который... Скажем так, нужен опытный офтальмолог, который может увидеть этот патологический процесс. То есть нужно следить. Как правило, практически у каждого из нас есть такие плавающие помутнения. Просто нужно следить за тем, чтобы их не становилось больше. Если их становится больше, ну тогда нужно искать причину. Сконтролировать этот процесс. Конечно. Конечно, спасибо большое. Есть еще один вопрос, поскольку у нас здесь участники из разных стран. Вот э, те препараты, которые вы называли, а, да. вот, и, э, лечебные препараты и вот все, там, со, с эффектом сухого глаза, а, насколько они есть в других странах, в частности в России или они только в Украине есть такие препараты? Я, э, да, они есть. Э, в, может быть, как-то могут называться немного по-другому, но препараты этих э, Фирму, то есть они международно во всех странах постсоветского да? пространства. Они международно сертифицированы и можно да, аналоги да, найти. Да. Ну а да. то, что уже касается микроэлементов, то, что касается, вот то, что мы говорили, витаминов, это, это понятно, что они есть везде. Спасибо ну, вам да. большое. Есть еще какие-то вопросы э, у наших участников? Если больше вопросов нет, я вот не вижу ни в чате, ни в других каких-то мессенджерах. Спасибо большое вам за вашу Спасибо посвятие. вам огромное Спасибо. за то, что вы нас пригласили и послушали нашу точку зрения на эту проблему. Спасибо. Я думаю, что у нас есть возможность сейчас все это осмыслить в плане поддержания здоровья и красоты. Вот наши девочки благодарят. Вот видите, Спасибо такой... огромное. Вот это Спасибо очень большое. важно для нас информация для размышления и, возможность для каких-то наших активных шагов. Потому что для нас очень важно, чтобы мы не только узнали о том, какие есть подводные камни и какие есть возможности. Поэтому, если после нашей сегодняшней встречи кто-то из нас пойдет на прием к офтальмологу, это будет здорово. Если кто-то из нас решит сделать какие-то пластические процедуры, это будет замечательно. Если кто-то подумает о подборе косметических препаратов, о грамотном, правильном выборе очков, подборе гимнастики для сохранения зрения, все это будут шаги для сохранения здоровья. Я думаю, что это будет приятно нашим докторам, что их лекция не прошла даром. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всегда готовы поддержать. Возможно, будут какие-то более душетрепещущие вопросы. Мы подготовим лекцию, с радостью готовы рассказать, ведь офтальмология очень большая. Мы можем говорить и о методах коррекции, у кого кто с этим сталкивается, какие есть варианты. Кроме лечения с помощью обычных очков, контактных, линз, есть на сегодняшний момент ноу-хау. И кому интересен вопрос о глаукомы, которые немаловажны, которые достаточно на сегодняшний день актуальны, особенно у лиц после 50 лет, мы подготовимся и с радостью поделимся информацией для вашего здоровья. Спасибо большое, спасибо Катерина, спасибо Наталья, спасибо всем участницам и участникам. Я желаю вам всем здоровья, спасибо, надеюсь, огромное. что наш взгляд будет правильным, ярким и здоровым. Спасибо, спасибо. большое всем. всего хорошего, до свидания. Всего доброго, до свидания. здоровья всем. До, до свидания, будьте здоровы. Всего доброго.